Уважаемые коллеги, мы сегодня провели три сессии переговоров вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении, затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана, и затем в течение двух, наверное, даже чуть больше часов разговаривали втроем. По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня мы согласовали совместное заявление, должен сказать откровенно. Не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из, предварительного, из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее, я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом.